Люди приходят, вот элементарно приходят на работу, анкета, да? Они заполняют не все графы хорошо. А почему не все графы заполняешь? Ну это же ну, просто так, графы. То есть люди настолько привыкли жить в ненастоящем, в несуществующем мире, где есть просто такие графы, ради чего-то происходящие вещи, ради чего-то созданные структуры, ради чего-то там происходящие процессы. Вот для такого самообмана, да, для такого чудовищного вот этого формализма. Это наследие советское, и оно занимает очень большую часть мозга. Это вред, который надо из себя изгонять. Он выходит с потом. Нет авторитетов, нет кумиров, нет вообще людей, с которых там берут пример. Люди, которые выполнили все свои мечты и планы, вот в двух телогрейках лишат под, под забором.